Привет, мой дорогой друг, ты снова на канале ВСДТВ. В этом видеоролике мы поговорим про смерть, люди которые ну никак не ожидали ее встретить. А также здесь будут люди, которым был дан второй шанс, но как-то неудачно. Приятного просмотра, поехали! Мы часто слышим, что смех продлевает жизнь, но в 1975 году один человек так смеялся над телевизионной программой, что попросту умер от сердечного приступа, я не знаю, жена на радостях написала благодарственное письмо ребятам из телеканала. Пиздец, Сантьяго Альварадо это лого 90 уровня. При ограблении магазина велосипеда он держал во рту фонарик, и когда пролазил через крышу, споткнулся, упал, и фонарик залез ему в горло, отчего он скончался на месте. Нури, пацан, успех ушел. Не получилось, не портануло. Во Франции в 1982 году директор похоронного бюро во время ревизии придавил гробам, что он не смог выбраться и умер, по итогу его похоронили в нем же. Это. Просто охуенно. В Германии босс решил трахнуть секретаршу на лодке в озере, но в итоге ёбнула молния, что жена обрадовалась, она миллионер. Марк Глисон так сильно страдал храпом, что в один прекрасный день он решил заткнуть нос с тампонами женскими. По итогу чего он уснул, храп, конечно же, прекратился, но, к сожалению, навсегда. Чего, блядь? Бельгийские военные, когда оказывали помощь жителям Судана, скидывали с вертолета ящики с гуманитарным грузом. В итоге три человека погибло. Ну, Отец! Мой дом, моя крепость, но ну, не тут-то было. 18-летний бельгиец погиб у себя дома на ферме. А все потому, что во время учения в Польше потерпел крушение самолет МИГ. Пилот решил катапультироваться, а самолет самостоятельно пролетел 900 километров и врезался в дом бедного бельгийца, что принесло ему смерть. Пиздец, Ебать. В 1957 году один из жителей Австрии решил отрастить себе бороду. Ему это удалось, он отрастил бороду длиной полтора метра, но во время пожара он пытался покинуть дом когда спускался по лестнице, нечаянно наступил на бород, споткнулся, упал, сломался без шею. Вот такая вот история неудачного спасения. В 2005 году один китаец, молодой 20-летний, в интернет-кафе так заигрался в доту, что просто умер. Вот так вот. В Румынии во время церемонии женщина выпрыгнула из гроба и побежала в сторону дороги в недоумении. Конечно же, ее там сбила машина. Ну, что люди сделали, поместили ее обратно и похоронили. Вот такая вот история. Ну нахер. Отец! Ну ты видел? Украинский барконьер решил половить рыбу. Взял, снял провода со столба, кивнул воду под электричеством. Когда рыба вся всплыла, он решил ее собрать, но при этом не отключил электричество, что повлекло смерть соответственно жители деревни говорят, что он праздновал годовщину смерти тещи, вот такая карма спасибо, что досмотрел ролик до конца подписывайся на наш канал скоро здесь будет розыгрыш и призов всем спасибо, всем пока